Вот, Семьян, не забудь, пожалуйста, что я, я Да, да, да, я оказался самым оперативным, так что буду первым. Правильно, так надо. Да, меня, э, меня зовут Семён Плинер или Шимон, я тоже живу в Израиле, как, а Киева, правда, немножко меньше, всего 30 лет. И я познакомился с, продук... с компанией и с продукцией месяц назад. Но стал использовать две недели. Две недели, как я пользуюсь продуктом Чай Айсо Оригинал. И Это прекрасный чай, я вот я вижу, показывают, да, вот, у меня он просто в чашке. Вот. Это Ваши. замечательный напиток, травный, очень приятный, Мне, я просто получаю удовольствие, когда я пью его, и это действительно прекрасный, прекрасный напиток, который делает замечательные вещи. И вот я хочу сказать, что за две недели, я просто буквально на второй день, я уже на второй или третий день, я почувствовал такую необычную легкость, необыкновенную легкость. И вот пошел такой прилив энергии, прилив сил. И э, я стал делать замеры с самого начала, потому что я понял, я услышал, что есть э, шанс э, сбросить килограммы и похудеть, а у меня эта проблема вот, возникла в последнее время. Так вот, за две недели я уже похудел больше, чем на 2 килограмма. Я радовался сегодня, взвесился, еще 200 грамм отвалило. Вот. И э, это идет, это идет, это движется за первые два дня. Я потерял полтора килограмма, потом вес шел медленнее, но объемы все время уходили. У меня ушло 6 сантиметров э, в объеме живота. Ага, прошу прощения, перевод. Да, Семен Фаласе, сейчас держали держать 2 сантиметра, мы не вспомним, результат в квартире года. Сладит 2 килограмма, и в талии с талией 6 сантиметра. В общем, все замечательно, все классно, все отлично. Я сейчас хочу подключать уже другие продукты, я уже заказал, вот, потому что я слышу такие замечательные результаты на этом прекрасным э, питанием, э, вот нутра бурса, это витамины классные, э, минералы, в общем, это то, что, в чем мы, мы все нуждаемся. Энергия, я даже не знаю, я уже вижу столько в себе энергии, что я даже не знаю, но ну, все хвалят, да, окей. Вот, я обязательно, да, тоже подключу, но просто я к тому, что уже сил более чем. Так что спасибо, спасибо продукции, компании. Слава Богу. Спасибо, Симон. Я, вот, Юля результаты, Отлично, спасибо, Симон. Вот Юля поднимает руку. Пожалуйста, Юля, микрофон. Меня зовут Юля, мне 53 года, я из города Москвы. Я познакомилась с продукцией компании TLC через моего израильского друга Виле Станкевича. А какую курортную индукцию продуцирует компания TLC в интерме дио при этом уровне Израиля? Спасибо Виле за приглашение участвовать, в, так сказать, в хорошем эксперименте в моей жизни. Я легко сбросила 6 килограмм и ушла в объеме на 10, максимум, в, одну, в талии 10 сантиметров. Это говорит о том, что у нас это что Оригинал. Как вы знаете, живот это самое сложное место для похудения вообще, для любых людей, спортсменов, молодежи, пожилых. Живот это самое проблемное место. если Поэтому, если живот так хорошо уходит, представьте себе, как ушли объемы вообще везде, по всему, так сказать, по всему телу. А слабит слабит по-человеке, мембрия У меня улучшился сон, улучшилось... А, а, пришел uh, прилив энергии. Uh... <связывание> У меня улучшилось настроение. Я теперь с радостью смотрю на себя в зеркало. Также хочу сказать, что вчера разговаривала с моим партнером, дистрибьютором Любой. Она пьет чай Ясати два месяца. Когда она использовала программы у нее был почечный камень 5 миллиметров. А, а также у нее был повышенный уровень, э, так сейчас скажу, этих защитных кровяных телец, забыла, как они называются -то. лимфоциты, лимфоциты были повышены. А, вчера она обследовалась, и ей сказали на УЗИ, что камень уменьшился до размера и 2,2 мм. И лимфоциты в норме. Челюдочители uh, Она себя прекрасно чувствует. Бине, ей, и надеется, что ей не придется делать операцию. Она сказала, что будет продолжать пить чай uh, ясоти и использовать другие продукты. чай вот такие результаты. Отлично. Отлично. Спасибо, Отлично. спасибо, Юлечка. Спасибо, гигантское. Вот, бурные аплодисменты. Вот надо дать вот, вот так. Вот сейчас я вижу, Катерина тоже хочет рассказать свою историю. Будем рады слышать ее. Катя, пожалуйста, твой микрофон. Доброе утро всем. Меня зовут Екатерина. Я живу в Мариуполе. Мариупол. Начала прием я из заварного чая. Я начал консумить чай ульясофти в оригинале. Да, и сразу на второй день я почувствовала его действие. У меня лучше сработала ЖКТ, прошла и жога. Я стала энергичнее и сон улучшился. Я радовался, я ощутил, что сам поносит лукру, тракту и гастроintestinal. I could have four stomach, I'm conflux conflux to be energy, she's a little bit more than a little bit да, a little bit of a little Почему долго внутри бутылку, которые концентрируются в падурде чуждые ингредиенты? Спекшень, оливьры, брази, как организму сопряжешься? Твои все теоретические войны, витамины, минералы, все. Энергии принимала? Энергии, тут Дает много энергии, перестаешь уставать, вообще замечательный продукт. До хватит энергии, синовосешь, пьем. Да. Еще вот такой любимый напиток кофе дельгадо замечательный, повышает настроение, дает энергию, супер. Я часто использую Адельгара, Кару Любез, я брался с Да, я принимаю еще, применяю еще другие препараты. Э, Реджу, вот этот спрей для лица. Кто туда то полосещущий Реджу, скорее всего спрей для интрупации. Да, и другие. И хочу сказать, что мне 68 лет, но я не пользуюсь совершенно аптечными препаратами, чему я очень рада и всем советую пользоваться нашей продукцией. Чеврелся в государственном камшане, человек да, ну, консум, белок, медикаменты. Чеврелся в аптечке, новое, для семера. Да, мне хочется, чтобы мои друзья тоже пользовались, потому что когда общаешься с ними, разговоры за эти лекарства как-то печально. Чеврелся в премии, что консум, продукты, лезаты. Deoarece când vorbesc cu ei doar vorbim despre medicamentele care ele consumă și discuțiile acestea pentru mine nu sunt interesante. Da, ești o să că am pierdut 4 kg de vârsta. Nu ești o să vă spune. Ce vreau să vă spun că m-am debarasat de 4 kg care erau un plus pentru organismul meu. Молодец, поздравляем, бурные аплодисменты Кате, вот аплодисменты. Спасибо. Кто да, вы она, есть? Иван, а вы есть? Сейчас кто, есть еще кто-то, кто хотел бы рассказать свою историю с продуктом? Иванка, Иванка хотела. Вот Иванка. Ага, а, иваночка, а, иваночка, давай, иваночка, давай, Иваночка, пожалуйста, солнышко, говори. Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Иванна. Мы умеем с Иваном. Мне 41 год. Вам подруги Чун я из Украины, город Коломаея. из Украины, Да. Начала пить чай за опять месяцев назад. 5 месяцев назад. А чай, я сфоти, original, 5 назад. Уже на второй-третий день я почувствовала прилив э, сил и очень хорошее настроение. На энергия меня держит до сих пор. Которые, э, о, бон, я не говорю, что нет трудностей, иногда бывает очень тяжело, но я не знаю, на все проблемы смотрю просто сквозь пальцы, я понимаю, что я все решу. Не, я говорю, что, в я, знаю, что, в я знаю, что я проблемы в то, что вы да. Кроме чая я приседала время от времени пью кофе дельгада, energy Моя eh, на Да. Что хочу сказать, что имея 39 лет у меня уже было давление 190-130. где 130 да, с утра вставала уже было давление 150-160. Uh, Принимая чай на девятый день, у меня уже было давление 120 на 80. На uh, uh, Также у меня был немного повышен сахар. Uh, have, uh, семена, сахар. Он нормализовался. Я Кроме того, так как все же здесь были уже то, что говорили, что живот, да, живот тяжело снять, но когда я начала пить чай и я, я заметила, что мой живот. Иванушка, куда ты пропала? Да-да. Извините. О, нормально, Вернулась. Да. Да-да. А У меня. А микрофон Там выбивает 10 лет у меня был живот как временной женщины даже я начала замечать что чай благодаря чаю у меня живот ставал меньше и меньше мне не перестали уже вступать в место Автобуса болезнь. Чей вам Перестали меня поздравлять с беременностью. Вам вам Да, это очень приятно. И говоришь, и самое главное, что у меня м, буквально три недели тому вышел камень из слизистой слез, ротовой полости под языка. Вот такой большой камешек. И хочу сказать, что благодаря три в из мне не я Да, да. Врач, который работает 33 года в больнице, сказал, что такого случая не видел, чтобы камешек сам вышел. Он медик, который работает 33 в больнице, он говорит, что по всей его то по по Потому что именно в слизистой в ротовой полости он имеет, он просто убегает, постоянно скользит и убегает. Он не стоит этот камешек на месте не стоит. Да, еще хочу сказать, что, что имея рыжу которая заказала моя клиентка, но мне пришлось сами, сами, самой самим самой им воспользоваться, потому что у меня было воспаление лимфовузлов. <див> Чуврян, я что который по были и такая была сильная боль, что я готова была пшикать и мазать чем хочешь. К чему я это веду? Продукция эко экологически чистая и натуральная. Потому что режу, который предназначена для лица и для тела, я пшикал Практически в рот и даже там где мне болело. Довольно, когда рычу есть спрей для рычу, я его использую в голову, и там, у меня есть болезнь. Да, результаты были очень хорошие, у меня воспаление прошло. Результаты были очень хороши, не меня была очень хорошая Кроме того, я начала пить чагу и спирулину. Я начну пить чагу и спирулина. Жду еще на, на самые классные результаты, sí, результаты да. и приглашаю всех, э, чтобы попробовали, sí, tot, с пробовать компании потому что очень много говор... можно говорить, какой вкусный борщ, рассказывать какие хорошие ингредиенты туда входят, но если сам не попробуешь, ты не поймешь. Да, не черба, дата, не да, кроме того, я заметила, что у меня перестали выпадать волосы. Observат, что, учитал, падает, стали крепче ногти. Унели, а у моей дочери, после двух недельного приема чая за Варнов и особенно исчезли прыщи. И не просто исчезли прыщики, у нее кожа каждый день такая шелковистая, как будто она постоянно мажет каким-то кремом. Да, это очень приятно. Это говорит о том, что продукция работает на клеточном уровне. Aceea, lucrează, lucrează Очень колоссально чистит изнутри. E, результат на лицо? E, а результат налицо? Да, это прекрасно. Благодарю. Это Спасибо. Вот здесь Рафаэль еще хочет рассказать свою историю. А можно сейчас еще, прошу прощения, Ивана, а через сколько вот давления, вы говорите, нормализовалось? Я просто упустил, прослушал еще раз, скажите. Я скажу, чтобы еще, чтобы, чтобы понимали, mm -hmm. у меня давление было 100 до 90 на 130, потому что я работала на заводе в три смены. Работа тяжелая, и на, на, очень быстро нужно работать на скорости. И мне было очень удивительно, что работая дальше на такой же скорости, мне немножко заболела голова, я просто пошла в медпункт, чтобы мне померили давление. И у меня было, но ну, я не могу вам сказать, какое у меня большое было удивление, когда мне сказали, что у меня давление 120 на 80. При том, что у меня уже с утра было 150-160. Не почистив еще зубы, только встал с постели, у меня было уже 150-160. Вот, это прекрасно. У меня на девятый день. На девятый день. На девятый день от начала, вот, как вы начали пить чай, и это на девятый день. вот это ага. Изменения такие. Серьезные. Да, спасибо, спасибо. Потому что вопрос давления очень многих людей беспокоит, конечно. И все хотели, а почему? Чтобы... Я скажу почему. Потому что еще этот чай работает с нервной системой, я так себе думаю, он просто еще очень хорошо успокаивает. Поэтому и давление нормализуется, и Если можно, я извиняюсь. У нас ребята гости из Румынии, то переводите для них, они просто не понимают о чем мы говорим. Да, да, да, да. Приятные в Румынии, вы траток. Симеон, я спросил Ивана, когда день начали сходить пенсионы? Ивана говорит, что я работала на узина, и работала в схеме. Я работала на 3 схеме, потому что у меня не было денег, и у меня была очень грязная De aceea, de a se trezi dimineața, tensiunea deja era 150 pe 120, chiar numai s-a trezit. Și după a 9 zic, când a început să consumi ceaiul, i-a să fie original, i-a scăzut tensiunea la 120 la 80, ceea ce e foarte mult, s-a uimit. Dar, plus la asta, spune că ceaiul acesta acționează asupra sistemului nervos. Și, datorită și la aceasta, bănuiște că tensiunea a scăzut, pentru că eu am devenit mai calmă. И с другими глазами, с другими глазами, и с другими глазами, Иванушка, спасибо, дорогая, за твои результаты. И вот здесь, Рафаээль, он уже давно поднимает руку как хороший ученик. Я вам благодарю. Силы, силы. Вот. Да, всем благодарю. Сильно, сильно. Всем добрый день. Уже а заработал. Доброе утро. Добрый день. Меня зовут Рафаэль, я сам с Казахстана, с Караганды, живу в Киеве сейчас. В я в Киеве. Послушал Ивана, думаю, столько достаточно, столько результатов, чтобы уже что-то начать делать, если у кого-то сомнения есть. Я вообще люблю заниматься собой своим здоровьем, еще больше люблю заниматься этим выгодно и при этом еще зарабатывать. Поэтому, когда выбираю, чем заниматься, выбираю сферу связанную со здоровьем, с красотой. Потому что люди которые это не понимают, обычно за это потом очень много платят на У меня очень много результатов, у меня, у ну, моих знакомых, партнеров. У меня uh, У меня лично, допустим, я раньше пользовался продуктами, дорогими продуктами, там по 100 долларов ну, за месяц, один продукт. Уarella, и пользовался такими где-то 5-6 продуктами ежемесячно. И, и у меня в любом случае всегда были какие-то простуды, и высыпала простуда под носом постоянно. Суперманент Авяма, Рачель, Субнас, результаты результативно Рачель Сейчас с продуктами TLC э, я забыл, что такое простуда. И, и общее состояние у меня э, улучшилось. Меня э, но больше меня, конечно, <coughs> интересовал заработок. Но, наверное, в продуктах я и так доверял, потому что я знал, что это американская компания, которая давно уже на рынке, и в американском качестве я не сомневался. И сейчас делая несколько простых действий, пользуюсь продуктом, пользуясь продуктом, да, uh, даю людям рекомендации и показываю маркетинг-план. Благодаря этому я начал я и мои люди зарабатывать деньги. Доритом, я и люди, я закрыл я закрыл статус исполнительного директора. У меня появилось очень много партнеров по всей Европе, Азии, Америке, Канаде. In Europe, in Asia, in America, in Эта организация с каждым днем растет. Да. За что очень благодарен всем и очень рад, что когда-то меня познакомили с компанией TLC. Все, всем желаю удачи. И большое спасибо тебе РФЛ за твой результат, молодец. И вот и вы видите, люди у нас есть система, когда вот вы слышите такие вот результаты колоссальные, и, наверное здесь и находится экономическая возможность. Что значит экономический шанс? Активы, разрешите, Да. Джад, мне слушать, какие результаты мы имеем с продукты компании Но, серьезно, что здесь есть и возможность деньги. Продукты о себе Я хочу продукты о себе У них есть два недостатка. Или два У них нет ног или ноу-печарин и нет арута. Что ноу-бура? Насчет ног ну, мы решили проблему. Есть доставка сегодня из компании, которая доставляет продукты до дома, до дома человека. Ревертор Ладепласарин, у нас хоть одна проблема. Говоря, что есть компания, которая откучает продукцию, делала продуктор с прекумператором. И насчет рута, у нас есть сегодня ЗУМ, есть разные технологии, которые помогают нам говорить меньше. Даторит от что зума, не на сегодняшний день, есть ЗУМ, и есть разные возможности, которые могут быть чтобы для рассказа о продукции. Но создать эту дружбу. Но если мы будем делать это, мы между, между народом, по всему миру, ah, да, часта, омени, и продуктами, этими колоссальными, которые мы слышали, что они делают сейчас, продукты, мы слышали, для того, чтобы создать эту дружбу, требуемся мы. мы, вот наши ребята, которые здесь находятся в основном, чтобы пришли сюда, Помогать людям учеть здоровье. И, делая эту дружбу между продукциями и между людьми, с твоим твоим твоим твоим если мы сравняем те качества, которые дают продукты, по сравнению с тем, что люди получают от них, они получают бесплатно неограниченное количество здесь денег, которые они экономят на врачей. Ей привнесло очень много результатов, и факт экономии в то, что ей не хило тратить деньги, прокуринды, медикаменты. Так что у нас сейчас будет еще несколько минут, начнется вторая половина. Так это ваши минуты наносит вам теперь отдала камера безумная. Там мы будем рассказывать о бизнесной возможности, которые у нас есть. Мы здесь слышали о продуктах, о результатах, которые эти продукты дают. И вот во второй части, если кто-то заинтересован, даже если он еще не подключен в нашу компанию, но он хочет получить информацию насчет возможности улучшить свою экономию и зарабатывать больше денег, мы их приглашаем, они Вы поговорите с теми наставниками, с людьми, которые пригласили вас в эту комнату, Потому что обычно надо успеть сделать регистрацию, но если кто не успеет и все равно хочет получить дополнительную информацию насчет возможности экономической, мы будем рады вас видеть в следующей комнате. Александр, ты хочешь что-то добавить? Пожалуйста. Не, не, для Всех это. Благодарю вас за встречу, за результаты. И давайте будем переходить в другую комнату для партнера уже. Окей. Okay. Нет проблем. Так, э, ты высылаешь ссылку, да, Саша? Да, будет важная информация, поэтому приглашайте своих всех партнеров, сами приходите. Видео. <связь> Сейчас мы, хотят, все компании регистрация компании. Адресуйтесь в человека, который вас invited на эту камеру, чтобы он вам чтобы вы и, respectively, вы имели возможность участвовать на две камеры, где будет прошлым, поочере, как можно выиграть деньги в компании, данной. Спасибо всем, увидимся! увидимся.